Следствие теоремы Безу для z по pz от x. А и в скобках и для q от x, r от x, p от x любого, где p поле. Итак для многочленов с коэффициентами в каких бы то ни было полях можно продолжить утверждение. если а не равно б два различных корня корня, многочлена f от x с коэффициентами в некотором поле p то f от x делится на произведение x минуса умножить на x минус b вот так вот и здесь безусловно будет участвовать в доказательстве свойства что ну как чем отличаются вот так вот те поля которые мы уже знаем от колец тем, что нет делителей нуля. Вот это мы и будем использовать. Доказательства. А, ну, по теореме Безу, согласно теореме Безу. По теореме Безу. f от x нацело делится на x минуса, так как... А, это корень. Подставляем под гром Литавров, подставляем x равно b в это равенство. Что видим? f от b, который 0. Равен b минус a умножить на g от b. Вот. Так как b минус a не равно нулю по условию, То, снова напоминаю p поля нет делителей нуля тоже от b равно нулю Видите, где разница вот посмотрите внимательно если мы с x квадрат минус 1 произведем это это нечто да давайте вот это проделаем потому что важно важно понимать где наступает такая критическая разница Ситуации. Давайте сделаем врезку. Врезка. Врезка про z по 8z от x. x квадрат минус 1 действительно равен x минус 1 умножить на x минус 7, но подставляя x равно 3, Имеем. Что же мы имеем? Смотрите, что мы имеем. 0 равно 3 квадрат минус 1. Равно 3 минус 1 умножить на 3 минус 7. Равно дважды 4. Дважды 4 равно 0. Но ни 2, ни 4 не равно 0. Все. Видите, где не прошло. Вот и, э, тройка не является корнем ни, ни многочленной х минус 1, ни многочленной х минус 7. Но она является корнем их произведения. Именно из-за того, что есть делитель нуля. А в поле такого быть не может. Поэтому, так как b минус a не равно нулю, то э, обязательно второй множитель равен нулю, g от b. Вот, все, вырезка закончено. Ну, а если вырезка закончена, то отсюда следует, что f от x, да, раз b корень, g от x, извиняюсь, g от x, да, раз b корень g, то g от x равно x минус b умножить на h от x. Но тогда f от x, которое была равно x минус a умножить на g от x, уже теперь в свою очередь равно x минус a умножить на подставляем сюда, x минус b, но h от x. Утверждение доказано. Вот это важнейшее следствие, которое будет нам давать в дальнейшем материал для различных изысканий. Вот. Ну а значит, пока мы что сделаем? Пока мы, просто, пока мы просто сформулируем целый ряд утверждений, которые верят для многочленов в поле. Итак, суммируем все утверждения, которые были. Отлично. Итак, итоги. Итоги для p от x, где p поле. Первое. Все, да, первое. Первое утверждение это правило степени. Для любых F и G из P X, как мы доказали, верно, что дег F равно дег f плюс дег g. Потому что старший коэффициенты в произведении не дают 0. Но тут не нулевых, конечно, надо написать где-нибудь здесь, что они оба не нулевые, потому что а, про 0 мы не знаем, что такое степень нуля. Так, отлично. Следствие из 1, что для любого а из поля p, вообще любого, нулевого, не нулевого, многочлен x минус а простой. Ибо ему просто некуда деваться, ему не на что делиться. Он не может делиться на многочленной более старшей степени, но и на многочленной той же степени он не может делиться, потому что очевидным образом, в, значит, если поделить, быть, должна быть константа. Но ну, константа у нас все обратимые, да, не нулевая константа. Это мы не, значит, не считаем содержательным делителем. Дальше. А для любого многочлена F из P от X но я иногда указываю вот эту скобочку с X иногда видите не указываю даже я в дальнейшем я не буду указывать часто для любого многочлена F и любого набора A, B, и так далее, C его различных корней различных корней f от x делится на произведение x минус a на x минус b, и так далее, на x минус c. Но это индукции, это выводится индукцией из того, что на 2 делится. Ну, дальше как бы просто так же, можно, можно индукции, можно также просто рассуждая, выделим тут h от x, h имеет корень c, потому что нет делителя нуля и так далее. В общем, мы придем к тому, что если есть набор различных корней, то есть делимость на, пол, на полное произведение. Но заметим, что из этого еще кое-что следует. 4. Как следствие различных корней меньше или равно n. А, ну, потому что просто иначе мы получим, что f от x степени будет больше, чем n, да, мы разделили его, ну, как, как, бы, как бы выделение каждого множителя снижает ровно на единицу степень. Понятно, что когда вы выделили n таких скобок, то степень стала просто нулевой, то есть это стало константа, у которой никаких корней, понятно, быть не может. Константа равна, кстати. Ну да, не нулевая константа, старший член при x вен. Вот, значит, как следствие, различные корни меньше или равно и n, а и... А также важное 4а. 4а. 4а это вот какое утверждение. Если f приведенный и у него дег f. различных корней то f от x просто равен их произведению x минус x1 умножить на x минус x2 и так далее на x минус xn где соответственно n равно дек f x1, x2 и так далее xn все корни. Ну все, ну, все, ну потому что больше их быть не может, как мы знаем. Различные корни. Вот, вот такой набор утверждений про p от x. Про множество всех многочленов с коэффициентами в полях. Ну и давайте я пятую, которую мы еще не доказали. <coughs> Верна от а. Причем помните, в какой классной форме. той форме, что любой, любой приведенный многочлен является однозначным произведением простых непроводимых с точностью только до порядка множителей. Пока не доказано. А остальные все доказаны. То есть для, вот все эти свойства мы для любых полей вы, выяснили. Фактически все эти свойства являются следствиями а, значит, отсутствия делителя нуля и все. Вот. Но вот эта техника многочленов, она нам ух как поможет, просто супер поможет при решении. Всех наших или многих из наших сформулированных задач. Ура!